Итак, мы начинаем наш новый урок, дефис в разных частях речи. И начнем мы с того, что определимся, какие разделы науки о языке нам будут помогать изучать эту тему. Давайте обратимся к таблице. Разделы «Наука и языки», с которыми связана эта тема, – это словообразование, потому что надо определить, как образовано слово, и морфология. Правописание слов зависит от нашего умения правильно определить часть речи. И давайте посмотрим, какие части... Речи будут участвовать в нашей работе сегодняшней. Это существительное, прилагательное местоимение, наречие, частица и междомиция. Все эти части речи сегодня мы будем изучать. И сейчас давайте мы посмотрим на примеры. Здесь перечислены слова, которые будут изучаться в данной теме много их очень и э, начнем мы с того что посмотрим на имена существительные значит первая наша часть встречи дефис существительных э, мы будем писать слова через дефис образованные путем сложения существительные диван кровать ковер самолет и некоторые другие кроме того с дефисом мы будем писать слова с пол. а Если слово начинается с гласной, с буквы l или с заглавной буквы. Например, «пол арбуза» мы пишем через дефис, потому что слово «арбуз» начинается с гласной. «Пол лимона» пишем с дефисом, потому что слово «лимон» начинается с гласной. «Пол Москвы» напишем с дефисом, потому что слово «москва» начинается с заглавной буквы. Посмотрите, пожалуйста, на следующие примеры. Запомните, когда мы пишем с дефисом, а когда без дефиса. И обратите внимание, например, полтарелки пишем без дефиса, потому что слово «тарелка» начинается с согласной. Теперь давайте посмотрим на дефис прилагательным. В прилагательных дефис мы будем ставить, если наше прилагательное возникла от существительного с дефисом, например, «юго-западный» от слова «юго-запад». Кроме того, мы будем также писать любое прилагательное с дефисом, которое обозначает оттенок цвета, например, «голубо-серый» или «светло-сиреневый». Мы будем также писать с дефисом прилагательное, если оно возникло от двух равноправных прилагательных, между которыми мысленно мы можем подставить союз и шахматно-шашечный турнир. Шахматно-шашечный слово возникло от двух прилагательных – шахматный и шашечный. Поэтому мы поставим в этом прилагательном дефис. Посмотрим во второй столбик. Во втором столбике у нас даны слова, которые мы будем писать без дефиса. Это «древнерусский» от словосочетания «древняя Русь». Поскольку слово возникло не от двух равноправных прилагательных, а от словосочетания, это прилагательное мы напишем слитно «древнерусский». Точно так же напишем слово «железнодорожный», так как оно возникло от словосочетания «железная дорога». Следующая часть речи – дефис в местоимениях. В местоимениях мы будем писать дефис, если в местоимении есть приставка «кое» и суффиксы «то», «либо», нибудь Если э, наша приставка «кое» отделена от местоимения каким-то предлогом, предлогом «у» или предлогом «для», или каким-то другим предлогом, мы пишем эту приставку отдельно от слова Наречие. Первый пункт нашего правила, а наречие – правило гораздо более объемное. Первый пункт правила, касающийся наречия, аналогичный. Приставка «кое» и суффиксы «то», «либо», небудь в наречиях также пишутся с дефисом. «Кое», «когда», «когда», «небудь», «где», «либо» и так далее. А теперь перейдем ко второму пункту. Наречия сложные, состоящие из двух корней, повторяющихся корней, они пишутся с дефисом. Например, «давным-давно», «еле-еле», «волей-неволей», «крест-накрест» и другие. А третий пункт – это наречие: «во-первых», «во-вторых», «в-третьих». Мы будем наречие с приставкой «в». И с суффиксами их их, с приставкой во и суффиксами их их будем писать эти наречия обязательно с дефисом. И последний пункт, касающийся наречия: наречие с приставкой по и суффиксом и, или с приставкой по и суффиксами ому ему мы также будем писать через дефис. Обратите внимание, вот следующая таблица нам показывает еще раз те части слова, приставки и суффиксы, от которых зависит правописание дефисов на речьях. Приставка кое, приставки в, во, по, суффиксы то, либо, нибудь, суффиксы ому, ему, их, их, и. И я советую запоминать, не просто запоминать суффиксы и приставки, а запоминать, Слова, которые имеют такие суффиксы и приставки. Только в этом случае вас ждет правильное письмо, потому что иначе эти суффиксы и приставки запомнить сложно. Следующий наш пункт – это дефис в частицах. Запомните две частицы, которые всегда пишутся с дефисом. Это частицы «то» и «ка». Урок-то выучил? Ответь-ка. И еще одна часть речи, междометия, также пишется с дефисом. Ой-ой, помоги! Ай-ай, выручай! Ох-ох, не хочу! Ах-ах, есть хочу! Итак, мы разобрали основные части правила дефис в разных частях речи, и сейчас мы переходим к тренировочным заданиям. Сейчас вы увидите словосочетание, слова, в которых нужно раскрыть скобки и попробовать выбрать, где нужен дефис, а где он не нужен. Итак, давайте проверим. Тепло как по летнему? По летнему – это наречие. Отвечает на вопрос «как». В нем есть приставка «по» и суффикс «ему». Значит, в нем пишется дефис. По зимнему пути. По пути какому? Зимнему. Слово «зимнее» отвечает на вопрос «какому?» зимнему – «зимнему». И поэтому дефис здесь не нужен. Это прилагательное. «Кое-что» напишем с дефисом, потому что перед нами местоимение. В нем есть приставка «кое». В этом местоимении пишется дефис. Ни в коем случае не будем писать дефиса в выражении «кое у кого», потому что здесь предлог «о» отделяет приставку «кое» от слова. И еще одно задание. Попробуйте выполнить, и мы проверим, правильно ли вы это сделали. Итак, Пол Сибири, напишем с дефисом, потому что слово «сибирь» начинается за главной буквы. Обратим внимание на два слова. «По-древнегречески» – это наречие, приставка «по» и суффикс «и» пишем с дефисом. А вот слово «древнегреческий» напишем слитно, потому что это прилагательное возникло от словосочетания «древняя Греция». Итак, мы с вами разобрали основные части правила дефис в разных частях речи. Мы узнали много важного и полезного. Не забудьте, чтобы написать слово правильно, нужно определить часть речи. И, конечно, обратить внимание на то, как возникло наше слово. Сегодня на этом все. Следующая наша тема – правописание корней. До новых встреч!